Пишешь? Сейчас там. З Зритель пройдет. <laughs> Все, давай всем привет с вами марат компания хай-тек монолит сегодня мы повторно заехали в зеленогорск на этап устройства плоской кровли в прошлом видео мы рассказывали о постилающих слоях и всем пироге который устраивается при возведении такой крыши сейчас мы уже заехали на финальный этап ребята уже завершают устройство мембранного покрытия верхнего и более подробно опишем как этот процесс происходит какие Материала для этого применяется И уже посмотрим, что на текущий момент сделано В прошлый раз мы рассказывали э, На видео снизу вверх шли Да, помните, пароизоляция Утепление э, Подстилающий слой мембрана Сейчас мы пойдем сверху вниз э, Сейчас мы уже видим э, На нашей крыше Верхний слой, это мембрана Здесь применяется мембрана ЭКОРУФ Экоруф Ви РП Производитель Техно Николь Из себя она представляет Полиэфирную мембрану Армированную ниткой Вот у меня в руках есть Один экземпляр Этой мембраны Соответственно если посмотреть Ну она такая многослойная Есть армирование вот такой ниточкой Достаточно прочная Но ее порвать Ну руками ее не порвать Ножом наверное можно порезать руками не порвать на холоде она становится немножко жестче соответственно при разогреве она немножко размягчается на объект она поставляется вот в таких рулонах рулоны. Шириной у нас 2-2,5 метра При устройстве кровли они раскатываются по всей крыше На крыше присутствуют вот такие стыки Стыки провариваются при помощи специального оборудования дорогостоящего Сварочный аппарат ну, делает спайку этих стыков Есть специальная методика проверки после устройства этой крыши при помощи крючков вот, соответственно стык получается достаточно герметичный, стык у нас перехлест э, мембраны в этой зоне производится и ну, зоны перехлеста спаивается при помощи специального сварочного аппарата, также важные моменты есть это примыкание к Парапетом. Все мембранные кровли зачастую делаются с парапетом, для того, чтобы нам воду, она не выходила за фасад, а собиралась в определенные места, которые мы предусматриваем на крыше. Соответственно, у нас есть парапет, на него заходит мембрана. Здесь тоже применяется такая же армированная мембрана. Стык э, делается с перехлёстом. Сама мембрана у нас изначально примыкает к стене, и прижимается при помощи вот такой прижимной планки После этого уже верхний слой мембраны Вот как вот на этом парапете уже выполнен При помощи сварочного аппарата Приваривается у нас к нижележащей мембраны И нахлестывается на сам парапет В перспективе предусмотрено открытие парапета То есть сверху появится какой-то отлив металлический Скорее всего, который будет уже формировать контур-уклон небольшой в сторону крыши, чтобы вода и все осадки, которые будут выпадать это здесь стекали вовнутрь. В то же время это снаружи мы правильно и красиво обрамим крышу. Сейчас у нас мембрана выпущена наружу при, зафиксирована к фасаду при помощи специальных дюбелей с тарелочками для того, чтобы ее не отрывало. И в перспективе эта история накрывается и получается достаточно красивое эстетичное решение. Также на крыше применяется вторая мембрана, не армированная. Это тоже лоджекруф ВСР. Толщина полтора миллиметра. Она видно по ней, что она более мягкая. Ну как можно ее порвать? А, порвать тоже ее. Можно, но сложно, как бы. Но ее задача это примени... ну, использование вот в зонах угловых соединений, вырезаются специальные заплаточки, они пропаиваются, это, ну, такие вот места, которые здесь еще эта работа не завершена, поверх ребята сделали, сейчас паяют углы, но есть специальные, в соответствии с альбомами Технониколь места, в которых обязательно ставятся заплаточки, вот из такого материала эти заплаточки изготавливаются, из, из армированного Материала заплатку сложно вырезать Он такой твердый И сложно его изогнуть Сама мембрана здесь у нас Она серого цвета Мембраны могут быть разных цветов Их не так много Там зеленый, красный есть Еще цвет, насколько я помню, синий Ну, здесь применяется стандартный Такой серый цвет При помощи таких прижимных планок Мембрана механически фиксируется В тене Можно видеть, что она вот здесь ровно и жестко прижата, но в то же время не приклеена, и потом вот в этот желобок, который специально тут предусмотрен, можно здесь посмотреть вот здесь в этот желобок уже при, силиконом, не силиконом уже герметиком герметизируется само примыкание, вот в этой зоне, после того, как все монтаж будет возведена обмазка герметиком до момента устройства мембраны мы укладывали стиль. в прошлом видео рассказывали гетикстиль это вот такой материал соответственно, он создает, ну, такую небольшую подложку под финишное покрытие. Нужен он для того, чтобы, ну, во-первых, защитить мембрану от каких-то там мелкого мусора, песка или камушка, в которые будет на поверхности, также небольшой конденсат отвод от самой мембраны. Вот можно увидеть, вот здесь на парапете кусок геотекстиля еще остался. Его после монтажа, там, завершение монтажа обрежут, его видно не будет. Ну, соответственно, по всей нашей площади гетекстиль э -э, укладывается э -э, и выполняет свою задачу. Вот, кстати, можно обратить внимание, как э -э, мембрана фиксируется на парапет. Есть специальный дебеля тарелочкой, которая прижимает мембрану. Ну, ее вот здесь оторвать невозможно. Кстати, одним из рисков при устройстве мембраны является большая ветровая нагрузка. Если будет дуть сильный ветер, он может ее... И если у вас большой плоский фасад, ветер будет сюда задувать. И сила достаточно мощная, может, ну так, недооцененная. Его мембрану может оторвать. И для того, чтобы этого не происходило, как раз вот есть вот эта фиксация. Она нормативно... Ну, шаг ее нормируется... Используется, и таким образом мембрана жестко фиксируется. В прошлом видео мы были, когда был уложен утеплитель. У нас следующим этапом шла стяжка. Здесь стяжка уже выполнена. К сожалению, она полностью накрыта. Сможем показать только фото. Да вот была выполнена полусухая стяжка с разуклонкой. На каждой крыше у нас установлены вот такие воронки. Воронка уже финишная, на ней стоит решетка для защиты от засорения листвой. Установились такие воронки. Вся крыша у нас выполнена с разуклонкой и вся вода, которая будет... Ну, все осадки, то есть талый снег или дождь, будет собираться в эту воронку и уже отводиться по трубе, которая у нас будет установлена внутри дома и соединена с ливневой трассой, которая отводит дом от участка. Воронки могут использоваться разных видов. Здесь применяется воронка. Характеристики не могу сказать, но сгре... ну, могу сказать, что она с греющим кабелем. Вот здесь у нас можно увидеть выпуск этой воронки. Вот. Соответственно, он у нас соединится с трубой. Есть вот такой кабель, который подключается к перспективе и защищает воронку от замерзания. Ну, то есть, в период, когда вот с минуса на плюс погода переходит, э допустим днем солнце подтапливает и образуется вода, там в вечернее в ночное время вода замерзает, для того чтобы воронка сама по себе не замерзла и могла, могла функционировать применяются такие воронки с подогревом ну чтобы круглогодично эта система функционировала и была защищена от замерзания, соответственно от переполнения крыши излишней водой, вот такие истории используются, в перспективе от этой трубы уже внутри дома прокладывается специальная Трасса из, ну, есть разные тоже трубы, можно применять там более премиальные, это там рихау, более твердые, можно применять стандартные кондиционные трубы, при помощи которых она опускается. В конструкции фундамента мы учитывали приход этих трасс, крыши в фундамент и закладывали трубы под фундаментом и отводили их в зону, где будут собираться эти стоки. Собственно, после устройства этих труб, крыша уже полноценно может функционировать, собирать на себя осадки и отводить от дома. То есть в доме будет после этого сухо. Также последним этапом, после уже герметизации в планах примыкания, после устройства э -э, вот этих заплаток в зоне э -э, примыкания углов, будут устанавливаться аэраторы на этой крыше. Аэраторы это, сейчас спустимся, покажем специальные тоже комплектующая технониколь они выполняют роль отвода конденсата из утеплителя, ну и в целом из крольного пирога и он там образуется как бы по двум причинам, первое в момент устройства самой крыши так как это происходит под открытым небом так или иначе попадают какие-то осадки и есть остаточная влажность при помощи аэраторов, эта влажность со временем выйдет, второй момент ну ввиду там жизнедеятельности внутри дома влажность повышенная влага через перекрытие проходит вверх и чтобы она не оседала в конструкции утеплителя применяется аэратор, который эту влагу постепенно будет оттуда выводить аэратор из себя представляет вот такие элементы такой грибок соответственно он устанавливается у нас в тело утеплителя есть сверху колпачок для того, чтобы Влага выходила, но не попадала сверху при помощи... Ну, не при помощи, посредством осадков вода не попадала вовнутрь, но влага выходила из конструкции утеплителя. Аэраторы ну, выглядят вот таким образом. Устанавливаются они под мембрану. Здесь у нас на объекте планируется установка шести аэраторов. Ну, соответственно, каждой крыше по два аэратора будет установлена. На текущий момент объект у нас находится... В таком состоянии должны завершить кровлю я думаю через два 3 дня и уже будем готовить объект к сдаче э, стадия устройства коробки дома следующим этапом на этом объекте предусмотрено устройство уже монтаж оконных э, и дверных систем здесь будет большой оконный витраж э, который по-моему достаточно хорошо вписывается и вот по архитектуре как было запланировано все получается и наверное на следующий год уходит уже этап облицовки фасада здесь будет декоративная штукатурка с комбинированием с другими материалами и уже внутренние работы отделочные и инженерной сети. На сегодня наверное все спасибо всем кто нас смотрит кого если вопросы пишите с вами был Марат Всем пока.